Я пришел в поликлинику, они мне вот такой список. К одному обратился поликлиническому, он мне сразу на колеса посадил. Угу. Мне стало еще хуже. Дошел до такого состояния, что у тебя позвоночник как просто труха. Угу. Да, и перестал пить алкоголь. Угу. Я искал врача, который не посылает в вот аптеку. Пошел в поликлинику, назначили всякие всевозможные УЗИ брюшной полости, простаты и всего-всего а остального. То есть, у вас вы пожаловались на копчик просто по калуне, да? Да. Но, приехав в другую клинику, он мне сказал, ну, у тебя очень сильно искривлен таз. И из-за того, что он искривлен, в общем-то, проблема... Ну, он сказал, да? Да, он... да, да, да. После этого он мне сказал, ну, обычные вещи, которые говорит нормальный врач нормальному здравомыслящему человеку. Бросай курить. Он во мне в то время было 148 килограмм, Сбрасывай вес, у тебя полная гиподинамия мышц, дошел до такого состояния, что у тебя позвоночник как просто труха, он болтается не скрепленный мышцами ничем. И то есть у вас вообще даже слабые мышцы, мне сказать. Конечно, угу. конечно, я я чувствовал себя очень плохо, я не спал ночами, в общем-то вот эти вот умственные физические нагрузки. Умственные нагрузки, без физических, они приводили к такому какому-то сумасшествию. Впереди было 14 февраля 2020 года. Значит, супруги, супруги спрашивали, говорю, а что тебе подарить на день влюблённых? Она говорит, брось курить. Я взял и пообещал. Ну и бросил. Это уже год не курить? Да. И вот с того времени я начинаю отсчет, ну как бы начал заниматься собой. Первая задача была поставлена, она выполнена, то есть это бросить курить. Втор... На скобочках причем. Если мы говорим о прошлом годе это февраль, март, месяц, то периодичность ощущения постороннего тела в промежности. Uh -huh. Вот из-за того, что там зажимается нерв, он называется половой. Uh -huh. Где-то вот там он мне его показывал. Uh -huh. Он защемляется, у меня не работает группа мышц, которые находится вот с этой стороны этажа. Uh -huh. Если я правильно понимаю. Да. Значит, я когда к нему приехал, он мне сделал, втыкал мне иголки в поясницу, uh -huh. в ягодицы. Проводил там какие-то малые токи, занимались мы еще одной там процедурой, не помню как называется. Вот это все мне помогло реально. После этого было принято решение перейти на ЗОЖ здорового жизни. Вот уже больше года мой рацион с утра начинается, то есть я исключил быстрые углеводы полностью, вот уже в течение года. То есть сахара? Соответственно. Угу. Сахар, му... все что связано с мукой. И муку тоже? Да. Угу. Значит, я приложение установил по гликемическому индексу, то uh -huh. есть продукты вот эти все. И какие продукты выбрали высокосодержание, которые преключались? Рис, картошка, так. все Макароны. фрукты, Макароны. как? Макароны. Нет, это, я уже сказал, uh -huh. что мука. Uh -huh. Мука и все, что с ней связано. Начал ощущать, что ну как бы. Да, и начал ходить по четыре по 6 километров в день. Ну, и печенье, конфеты фрукты все убрали? Конечно. Uh -huh. Исключено. Да, и перестал пить алкоголь. Uh -huh. На какое-то время, конечно. А да, ну... что, но... заядло, что ли, были алкоголи, кто, что... Да нет. Uh -huh. Нет, я выпивал, конечно, я не говорю, что... Uh -huh. Я и не прекращал. Я просто, просто говорю, что... Вот в этот как раз период, там, месяца, два-три, я вообще не употреблял алкоголя. Делал залетки, Да, начал ходить 4-6 километров в день, каждый день. Uh -huh. Почувствовал, что у этого мало. Пошел, сползал. Я сейчас питаюсь, ну и раньше, и сейчас, но ну, тоже где-то полгода, питаюсь 6 раз в день. Мое утро начинается с творога, сметаны и орехов, заканчивается салатами. Торг сметана домашний или магазин? Магазин, конечно. Пью достаточное количество воды, минимальное количество 2-2,5 литра. Шея болит у вас? Шея болит. Шея хрустит, шея болит. Я уперся в стену. Почему? Я каждое утро делаю зарядку для шеи. Пошешой? Да. Каждое утро обливаюсь холодной водой, заканчиваю душ холодной водой, mm -hmm. каждый вечер. Ну, По повозможно... к этому пришли? Да, конечно. Mm -hmm. Я столкнулся с такой проблемой, что у меня... я Все, что я делал в mm -hmm. спортзале, это как... Mm -hmm. Я не занимался... Mm -hmm. Не, ну, какие-то легкие упражнения. Но спину Как укрепляли вашу что? Сказали, что у вас спина как ват. Нет, просто... Mm -hmm. У ну, нас как? Поскольку, ну, 3 по 10, 3 по 20 потом начал делать. Но начал замечать, что из-за того, что у меня зажата шея, я просто стал плохой суммой. Во-первых, во все началось с памяти. Я вот разговариваю сейчас с вами, да? Вот сейчас могу говорить, не прерываясь, не выдумывая слова. А через какой, то ну, допустим, завтра мы с вами встречаемся, я начинаю говорить, и некоторые слова начинают забывать. Угу. То есть это недостаток кислорода однозначно. Потом, ну я так думаю, по крайней мере, потом вот просто месяц где-то назад вот заболел непонятной болезнью, ну сейчас mm -hmm. она летает там везде. И просто лег на кровать. у меня там была легкая температура, он, наверное, перенес эту хрень, которую рекламируют. Mm -hmm. Я просто лежал три дня и поймал дикую гиподинамию. Mm -hmm. У меня заболела между лопаток так. Mm -hmm. что я поехал даже в набережные Челны к так называемому мануальному терапевту. Что он сделал? Он сразу послал меня в аптеку. После mm -hmm. чего я ему сказал, что я об нём думаю, ну, что я купил одно лекарство за 3200 рублей, а второе лекарство за 1800. Mm -hmm. А чего лечить-то? Ну, первое натирать, <laughs> а второе пить. Я сразу понял, о чем речь, развернулся и уехал оттуда. Ничем он мне не помог. А он, да он, диагноз даже диагноз меня не, он даже мне на кошельку не положил. Mm -hmm. Он мне показал картинку с позвоночником, ну, висящую на стене. Сказал, что у тебя есть, что нужно делать. И отправил mm -hmm. в ну, в аптеку. и а именно... что купить Что за препарат -то? Может, мне тоже поможет? <laughs> да ладно. У него уже заготовленные бланки лежат с печатями. Mm -hmm. И только в его аптеке есть это лекарство. Mm -hmm. Ну, не важно, мы не об этом. Mm -hmm. Начал э, смотреть ролики. Начал э, делать усиленно... Упр... Да, добавил упражнения по вечерам. Это на полу, это просто растяжка позвоночника, суставов. Пальцы не имеют на руках? Не мели. Сейчас нет? Безинец. По ребрам и даёт, оба стрелять? Нет. Поясницы болит? Раньше болят. Бы... Нет, сейчас, знаете как, она отвлекает. Она... Я не скажу, что болит. Нискомфорт, я... что ли? Yeah. Если бы я не делал зарядку, если бы я не занимался по вечерам, если бы я не делал то, что сейчас вот выше рассказал, я бы, соответственно, чувствовал, что такое поясница и все остальное mm -hmm. прочее. Я считаю, что у меня из-за того, что есть искривление позвоночника, ну, я имею в виду, вот не поступает как раз... Есть там искривление, если говорят, да? Да, кровь, вот именно кровоснабжение в тазовый, в малый таз. И, соответственно, почему я говорю «откнулся в стену»? Я не могу продолжать дальше занятия, хотя хочу в спортзале. Потому что я чувствую, что мне становится хуже. Я делаю нагрузку, я прихожу, я в 3-4 часа просыпаюсь и не могу уснуть. Вот просто так глаза открываются. Ну, соответственно, можно было, конечно, подождать и поехать в Самару. И поехать, может быть, даже в Москву. Но у меня просто заканчивается терпение, потому что ну, я спать не могу. я. Вы просыпаетесь от боли, что ли? Нет, я просыпаюсь от ощущения, что у меня... Затекла шея mm -hmm. и затек, затекли вот эти вот дуги. Я начинаю разминать, у меня хруст из-за того, что, наверное, я делаю зарядку. У меня прям по всему позвоночнику хруст. Я начинаю шевелиться, я начинаю опираться затылком на подушку и делать какие-то движения Плечи лежат. Мячик не катается, если так? Ну, пока нет. Прихожу на работу с ощущением полного недосыпа. И вот это все повторяется, повторяется, копится, копится. Но мне посоветовали, друзья, вот посмотреть ваш метод. А у нас что-то с невидимым? Нет. Да. Я начал изучать. Я начал смотреть... Не, что с друзьями? или враги ваши? Нет, самора, почему, друзья? Позвали вам нас, да, вот, типа, съезди. Да? Может, они пошутили? Нет. Почему? Ну, там, по-другому, там, Нет, ну, на самом деле, смех смех, а... Я, прежде чем вообще позвонить вам, я изучил вопрос. Ну, в смысле, изучил, чем вы занимаетесь. Из, изначально посмотрел все ролики, которые записывали. Кстати, огромное спасибо вам за то, что проводите такую работу по записи и выкладываете вот... Не пьете, не курите, Ну, курил очень страшно. По, по две пачки в день уходил да, точно. Вам, да. да, да, да, да. Это я был такой заядлый курильщик. Я отказался вообще от лекарств. Любых. Mm -hmm. Любых. Это если говорю любых, это значит вообще от всего. Mm -hmm. Вообще, конечно, в планах у меня обратиться потом, может быть, через год, может быть, прийти на обучение к вам. Mm -hmm. Вот даже до такого дошло. А вообще, массажем занимаюсь очень долго. сам лично. Не скажу, что практиковал. То, что я делал, у меня получалось. Mm -hmm. Я имею в виду вот, каким-то близким людям, я помогал. Решать проблемы с той же поясницей, с той же шеей и так далее. Те люди, которые говорили, что ой, мне надо там таблетку выпить или там обезболивающую. Я угу. подходил, просто делал, как учили, да? Колени болят? Нет. Сейчас очень большая эмоциональная нагрузка идет, ну, что такое? Типа сроки, что ли? Сроки, завершение, бумага. Я, мы по 10, вот он побольше, я по 10, по 11 часов сижу за компьютером. Да, кстати, пробовал по Потому что вы говорили принять ванну. Тут можно? Один. Ты больно? Один. Здесь. Ноль. Тут. Один. Тут. Ноль. Тут. Один. Какие-то болевые такие ощущения, но они не явные. Удох. Удох. Удох. У он не ударяется? Скорее. Сейчас скажу, хорошо. Удох. Удох. Удох. Удох. Удох. По ногам. Смотри, не болят, то нет. Тянет что маленько? Тянет? Да. Иди в шею поясницы. В шее. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. проблемы да так, а вес большой был. нет Нормально было? Да. просто было такое когда вес был если допустим не поешь что-то вот долго трясло всего угу. Очень люблю баню, но ну, сейчас опять нет возможности, но при, при любой ну, случае хожу. В руки отдают. Да. Я вот к одному обратился поликлиническому, он меня сразу на колеса посадил. Угу. Мне стало еще хуже. Да. Вот здесь вот идет, Может, тут, еще, тут, может, тут, может, тут, нет, тут, может, тут, тут, ну как-то, может быть, вот я вот да? тут вижу, да, может, тут, может, практически нет. Ровно. Еще раз говорю, пока я не начал делать зарядку от Шишурина mm -hmm. до шеи, я вообще ничего не мог. То есть тупо поставили шею у вас его лучше стало, да? Вышло, да? Я вообще ничего не мог. Я То не мог дышить. встаете, Нет. Сейчас mm -hmm. я уже дошел до стула. Mm -hmm. Раньше сидеть делал, да. Сейчас я уже типа профессионал. Тоже в YouTube смотри Да, конечно. Я искал врача, который не посылает в аптеку. Uh -huh. Я его нашел, попробовал. Получилось. Там был такой комок. Там два моих кулака там было. Где-то сейчас вот находимся. Здесь mm -hmm. Я Думал все сложнее с вами будет. Просто знаете как? Ощущение от того, что происходит другое. Я вот просто это говорю, что если бы мы сейчас встретились год назад, я бы вам приехал с сто 50 килограммовый курящий со всеми вредными привычками, с хлебом, соли, да? Я бы тут орал, кричал, визжал и так далее. Сейчас я понимаю, к чему мы идем. все. Вдох. Выдох. Мама, Что-то что кто -то там живет. Смотри, а, что, вы травмировали? Нет. Не вырывали никак. Не Спорт не Нет. Нет. Противо занимаешься. Кандидат мультираспорт. Барьев помог? Волейбол. Волейбол? Юст. Волейбол. Братильник МС. А вот это? Церковь? Да. Для... Ну, это Юль. Волейболь не был там? Ну, От прыжков? Ну, нет, я вот не помню, чтобы у меня это было с позвоночником. Вообще, в принципе. Колени? Стообразная. Я mm. yeah, все время, ну, все время были в У нас отец, кандидат мастера спорта. Да, и вот она мне ответила на мой вопрос. Сразу. То есть у нас военные, странители. А вот что может зажимать вот с этой стороны, когда я... Делаю с утра вот эту... Сейчас зажимает вот эту мышцу? Нет, не тянет. Угу. Я говорю, что вот с утра я когда делаю зарядку за шею, у раз... Сейчас зажимает у вас? Нет, ничего, сейчас не, зажим. не зажимает. Кстати, я спал всю жизнь на животе. Ну, да. Вот только, после... только потом после после нас... ваших роликов да, начал и вы поняли, И вы поняли, что уже это да? Это помогает я, тоже, Я да? понял, что это первое помогает, второе. Я хотя бы на час себе увеличил сон, вот последнее. Но я все равно еще просыпаюсь на барах, на вот неправильной сне. Но я сейчас занялся. Все остальное. Вот, кстати, очень много было, как они называются. То есть тип на родинке Ну, типа, да. Прошли эти пятна. Проходят. Проходят. Проходят. Проходят. Проходят. Они начинали появляться больше, больше, больше. Ну как не то, что там пробольшие. Ну, значит, отток жил, у вас начал нормализоваться. Да. Желчный шла лучше. Да. Потом я, значит. Uh -huh. раньше, когда курил так, сейчас сильные хрустального uh -huh. ничего не поднимайте, не таскайте не а ничего не, не таскайте кстати, я по поводу душа хотел спросить холодного вы там меняете горячий, холодно-горячий? я моюсь под горячей водой, uh -huh. но заканчиваю минуту uh -huh. просто я смотрел, что вы пользуетесь разогревом есть на вашем канале про ролики у вашего коллеги я не помню Стандартам? как да. угу. он дает рекомендации после вот наливать в ванну сыпать соду угу. добавлять вот эту штучку и какое-то время делать горячие ванны. Угу. а после этого выходить нет выходить и лежать. Угу. а как быть с холодным это душем помимо будете значит делать другой день то есть пока вы 20 дней поделаете это а. это через день вы будете делать то есть здесь через день а то что вы процедуру эту выполняли то есть вы привыкли уже, да, к ней я. Это совершенно два разных человека. Uh -huh. Тот, который не принял холодный душ, uh -huh. и который принял холодный душ. Совершенно uh -huh. два разных человека. Это значит, вы продолжаете делать. Конечно. А я без этого не могу. Вот. Значит, наливаете теплую ванну, не горячую температуру 40 градусов. 40. Туда пачку соды 500 грамм И два купачка вот этой эмульсии. Вы применяете ванну, получается, да? Погружаетесь в ванну вот так вот. не неполная, одна треть. Температура 40 градусов. Потом голову приподнимите, опустите ноги, выходите, не, лежите там 15 минут, выходите, не споласкивайтесь, не вытираетесь, идете отдыхать, спать. Вы, значит, душ приняли, вот этой штукой натерлись, прям два колпачка там в тару налили, руку макаете и натираете. Либо просите кого, чтобы вам вас спину натерли там вдоль позвоночника, чтобы там прогревало вас. Вытираться не надо, она сразу. Понятно, да? То есть как можно изначально сделать? Вдоль зашли, все, помылись, чистые. Взяли соду, так, руку насыпали, обмазали, Другую руку намазали, все обмазали. Пока там мойте, там голову, там чистите зубы. То есть нужно 10-15 минут подождать, пока она у вас подсохнет. И потом смываете любой к себе. Ну не все, просто один раз окунулись, вы такой скользкий будете. Это нормально. Не вытираетесь, все, идете, и обтирается вот этой штукой. Будет все нормально. На вас, получается, уже все вместе будет. Я уже Таких без процесс. вот этого применял. Уже. Это вот называется защелачивание. Вот так будет себя защелачивать. У вас весь шлак от вас будет выходить. Вот Это называется скипидарный мульсия. 10 через день. Такие процедуры делаем. Гимнастику к шишону делаем. Прям завершнего дня. Я не прекращал. Я сегодня не делал. С работы пришли. Выпили стакан горячей воды. Не кипяток некипяченый. Несмотря на то, что вы устали, не устали. 15 минут руками ногами помахали. Все, идете ужинать и отдыхать, принимать ванны, души, то все. Понятно, да? Mm -hmm. Подушка мерама. Вместо валиков можно использовать ее тоже. Начинаю прямо от копочка, да? От копчика. Полежал и двигаю. Двигаю, двигаю, двигаю, двигаю прям до шеи. А под шею также какую-нибудь. Обязательно пьем воду. Вы тоже каждый час стараетесь воду пить у меня постоянно вода. А у вас есть такая возможность, чтобы сразу же стоял? По три лоточка. Чувствуете, есть захотели? Я тоже Либо курить захотели, попили воду. А вы делали хотели наступить. Конечно. Я использовал ее первый месяц, когда у меня были гаммаридальные пазухи забиты. Угу. Я подтверждаю, что это работает. Угу. А вы Я... по системе вимков сделали? Нет, тоже шашлын. Ничего тяжелого, просто зажимаешь все отверстия и делаешь вдох. И так минуту зажимаешь все, uh -huh. давишь на глаза, сжимаешь, uh -huh. давишь на глаза, и вдох. Uh -huh. И вот до минуты нужно дойти. Вот uh -huh. всем... А у вас правда, что у вас на процесс был? Ну у меня уже температура подниматься начала. Не сорили Я не дался и я пришел в поликлинику. Предлагали. Сразу сервить, да? Я пришел в поликлинику, они мне вот такой список, uh -huh. в том числе и обезболивающие, правда без, без антибиотиков, еще что-то, еще что-то промывание, ну, в общем. Я это все, я говорю, так, еще там 2-3 дня, если не поможет, то пойду mm -hmm. в поликлинику. Но помогло, mm -hmm. я буквально через неделю вообще забыл, что это такое. Mm -hmm. Да, я еще раз говорю, я mm -hmm. от, отказался от всех препаратов. Mm -hmm. да. Ну, я так подозреваю, что был у меня коронавирус, это вот в этом году, mm -hmm. там, что-то я провалился mm -hmm. там 3 дня. Я не прекращал купаться под, под холодным душем. Правильно. Mm -hmm. То есть у меня была а температура, температура была. ну, максимально 38,6. Но, но не с утра, это вот уже ближе mm -hmm. к вечеру. Я все равно вшел в душ. Я, ну, я, говорю, чуть терять, то уж нечего, ну, да. Если уж заболел, то заболел. Mm -hmm. Я просто выходил, я был, ну, час здоровый. Mm -hmm. Потом опять, конечно, перебарывал. Но я встал mm -hmm. на четвертый день и пришел на работу. Mm -hmm. Но вы чувствуете, вот, сейчас у чего там? Лег... Сейчас есть, вообще лег... Лег... Что, что, что я делал, чувствуется? Вот, сейчас вот, вот я первый раз чувствую, что ничего меня не беспокоит. Mm -hmm. Ну только от, туда, mm -hmm. от, от, от места, ударов да. есть. Я пока не пойму. Вот. Mm -hmm. Ну сейчас даже вот в машину сел, проехал, вышел там по торговому центру, вот, пока эту кофе не нашел, прошелся, ну пока чувствую, что ну, болевые ощущения. Mm -hmm. То есть вот я дверь одну открывал, мне прямо вот вместо удара, где руки у меня поднимались, mm -hmm. вот я прям боль почувствовал в этом месте. Я тут тоже. Метал, да, он тоже не Класс. Так, парьте ноги перед сном, таз наливайте горячую воду, опускаю туда ноги по чтобы ваш нерв с отдыхала в органы хорошо работали, и сердце ваше было сильное. На животе не спим. Мы вытяжка из корней синюхи голубой. Рост на на 10 раз мощнее. Попьете ее. На сегодня почувствуйте эффект. Более внимательный, более концентрированный станете. Избавляет от стресса, нервоза, психоза и тому подобное. Побольше отдыхайте там, может быть, за часами не надо гнаться. Расслабляйтесь. Вы хотя просто будет, вот будь. Можно просто вот так вот прийти с работы, плашкой упасть. Открыл-закрыл глаза, да?